В пантеоне мужество и слава, и неугасимая свеча. Здесь, где память прошлого кровава, притаилась вечная печаль. На знаменах в трауре поникших, на холодном мраморе колонн, тысячи и тысячи погибших населяют этот пантеон. Ждут они, чтобы мы пришли скорее, и быстрее наступил тот час. Здесь, на тридцать пятой батарее, им дано из тьмы смотреть на нас. Среди звезд печально хороводя, лица легендарные растут, Медленно из космоса приходят и опять уходят в пустоту. Города великие полпреды, навсегда застывшие в тени, Но когда приходит День Победы, вместе с нами празднуют они. Только раз в году, но неуклонно, покидают каменный рядут, Исчезают с неба пантеона, и над Севастополем плывут. Их несут и взрослые, и дети в бережных, заботливых руках. Это значит, что им быть на свете. Это значит, что им жить в веках.